Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня мы займемся вопросом, который нам регулярно задают наши зрители и подписчики. Зачем дымовые трубы делают такими высокими? Правда ли, что чем выше труба, тем больше в ней тяга? Но начнем мы не с дымовых труб, а с эксперимента, который предложил один из наших подписчиков. В этой установке из сосуда выведены вниз две трубки одинакового диаметра 10 миллиметров. Одна трубка длиной 30 сантиметров, а другая трубка длиной 10 сантиметров. И по ним будет вытекать вода. Трубки, кроме длины, ничем не отличаются. Я открываю систему. И мы видим, что... Количество воды, вытекшей по длинной трубке, заметно больше, чем количество воды, вытекшей по короткой трубке. И теперь нам надо объяснить результаты этого эксперимента. Я начну с нескольких важных качественных фиксаций. Но прежде всего, вода по трубке движется с постоянной скоростью, поскольку трубка имеет постоянное сечение. Она не может здесь разгоняться, а значит разгоняется она на входе в трубку за счет разности двух давлений. Это давление P1 перед входом в трубку и давление P2 за входом в трубку. Ну, давление P1 найти совсем просто. Это атмосферное давление, Плюс гидростатическое давление столба, трубки, столба воды высоты H, то есть P атмосферное, плюс h 1 Теперь найдем давление P2 в трубке. Еще раз. Вода движется в трубке с постоянной скоростью, а значит сумма действующих на нее сил равна нулю. Ну и если мы пренебрежем вязким трением воды о стенке трубки, то тогда на этот столб воды действуют две силы. Сила тяжести, направленная вниз, но ну и она равна РОЖ на объем воды, то есть H2 на s И разность двух давлений, атмосферного здесь и давление P2 здесь, ну умножить на сечение трубки. При этом... Атмосферное давление должно быть больше давления П2, чтобы результирующая сила этих двух давлений была направлена вверх и уравновешивала вес столба воды в трубке. Вот мы и записали h 2 s Это разность. Двух давлений, атмосферное минус P2, умноженное на площадь трубки S. Но площадь трубки сокращается, и мы получаем формулу, аналогичную первой. Давление P2 это атмосферное давление минус ρg на h2. То есть давление P2 меньше атмосферного. Ну и вообще давление внутри столба воды, вытекающего вниз, здесь, на выходе, равно атмосферному, а потом дальше оно становится все меньше и меньше пропорционально тому, насколько мы поднимемся от нижнего среза трубки. Ну, а в результате у нас получается, что разность давлений P1-P2, разгоняющая воду на входе в трубке, она равна ρg, а здесь стоит сумма двух высот, H1 и H2, ну фактически это гидростатическое давление, если бы все было стационарно, и мы закрыли бы нижнюю дырочку, да, вот этого столба жидкости высотой H1 плюс H2. И чтобы посмотреть, как давление внутри трубки, по которой вытекает вода, зависит от высоты, мы модифицировали нашу установку, оставили в ней одну трубку и приснили к ней, Четыре выхода от четырехканального датчика давления. И вот я запускаю датчик и вынимаю пробку. И мы видим, что чем выше расположена точка, в которой измеряется давление, тем сильнее падает это давление, когда через трубку вытекает вода. Посмотрим на график более детально. Разности давления между соседними каналами оказались одинаковыми, как мы и ожидали. При этом падение давления в верхней точке составило 1,2 килопаскаля, то есть 12 сантиметров водяного столба. А трубка в нашем эксперименте имеет длину 30 сантиметров. И получается, что измеренное падение давления почти в 3 раза меньше, чем предсказывала наша теория. В чем же тут дело? А дело в том, что когда Андрей писал свою теорию, он работал в модели, как говорят гидродинамики, сухой воды, то есть воды, не имеющей вязкости. А трубочка у нас тоненькая, и поэтому вязкие силы становятся существенными. Так что вес воды в трубке держится еще и вязкими силами, и лишь отчасти за счет разности давления между концами трубки. Ну, Правда, надо заметить, что вязкие силы пропорциональны длине трубки, так же, как и вес воды. Поэтому прямая пропорциональная зависимость, падение давления снизу вверх у нас сохранилось. Замечания Алексея, конечно, существенны. И тем не менее общий принцип теории, безусловно, сохраняется. Но самое главное, в нашем опыте вода вытекала вниз по трубе. А смотреть на эту установку мы будем, как будто это дымовая труба, по которой Нагретый воздух поднимается вверх. И я изображаю, по сути дела, ту же самую картинку, что рисовал раньше, только перевернутую. Вот у меня топка, а вот труба, выходящая из топки. И я сделаю несколько упрощающих предположений. Буду считать, что диаметр трубы не меняется с высотой, что... Труба хорошо теплоизолирована, и воздух, нагретый в топке, проходя по трубе, не остывает. А остывает уже, выйдя наружу в атмосферу. И опять буду пренебрегать вязким трением воздуха о стенке трубы. Но теперь я не могу считать, что давление снаружи везде одно и то же. Раньше я говорил атмосферное давление, потому что изменения давления в основном были связаны с гидростатикой в воде. А теперь у меня всюду воздух. И я должен сказать, пусть у меня на выходе из обреза давление воздуха составляет P нулевое, тогда внизу, перед входом в топку. Это давление больше. На какую величину? На величину плотность холодного воздуха умножить на G и умножить на H, на высоту трубы. А когда я буду идти внутри трубы, у меня давление будет расти теперь как э, ро горячего воздуха ж и вот именно за счет этой радости плотностей холодного воздуха и горячего воздуха и будет создаваться та разность давлений которая загоняет воздух в трубу ну соответственно эта разность давлений равна разности плотностей холодного воздуха снаружи и горячего воздуха внутри и умножить на же умножить на h. А теперь мы сделаем некоторые оценки. Пусть температура воздуха на улице составляет минус 20 градусов Цельсия, ну, то есть 250 кельвинов, а температура воздуха, выходящего из трубы, не должна быть слишком высокой, мы ведь все-таки сжигаем топливо в топке не для того, чтобы греть наружный воздух. Ну сотня. Градусов Цельсия или чуть больше, это 370 кельвинов. Но при таких температурах у нас э, разность холодного воздуха снаружи и горячего воздуха в трубе плотностей составляет примерно одну треть от плотности холодного воздуха. И тогда мы можем узнать, что разность давлений, создаваемая за счет каждого метра высоты трубы, составляет примерно 4 паскаля. Но это очень небольшая величина, и поэтому мы не делаем здесь эксперимента, 4 паскаля на метровой трубе нам никак не поймать. Ну а соответственно там на 100 метровой трубе это уже составляло бы 400 паскалей. Разность давления заметная, ну и соответственно заметные скорости, с которыми воздух поднимается вверх по трубе. И хотя разности давления, о которых говорил Андрей, невелики, но ведь и плотность воздуха невелика. А поэтому получается, что если все довести до ума, то у нас вот такая формула для скорости движения воздуха. Ну и для тех температур, о которых говорил Андрей, для 10-метровой трубы скорость воздуха получается порядка 10 метров в секунду, что уже немало. И еще я хотел бы заметить, что эта формула похожа на формулу для скорости падения камня с высоты H, а также для скорости вытекания жидкости в формуле Торричелли. И получается, что трубы мощный ГРЭС строят такими высокими вовсе не для того, чтобы разгонять воздух до высоких скоростей, а для того, чтобы рассеивать продукты сгорания на как можно большей площади. Поблагодарим Алексея за его комментарии. А если у вас остались еще какие-то соображения и вопросы, касающиеся дымовых труб и каминов, вы можете написать их в комментарии к этому ролику на YouTube.